здравствуйте уважаемые подписчики вы на канале Стройгарант анапа с вами я александр аникиенко сегодня у нас обзор будет звездный 8 а коттед 65 квадратных метров с перспективой жилой площади на втором этаже если поставить лестницу мы сейчас это все покажем то у вас будет уже не 65 квадратов а 110 цена данного дома с отделкой под ключ, со всеми коммуникациями, с разрешающими документами 4600. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Данная комплектация это базовая. Здесь делаем под машину заезд, щебенкой отсыпаем. По коммуникациям у нас септик индивидуальный, вода центральная, свет 15 кВт. По газу ведем переговоры, потому что когда мы сдадим полностью эту улицу, скорее всего будем строиться еще дальше вот дом выполнен в декоративной штукатурке баумит пыли влага грязи отталкивающая. вы спрашиваете какая толщина, а, вот стен и так далее Отвечаю: 24 сантиметра идет газоблок, потом идет каменная вата 5 сантиметров и наносится штукатурка. Пыли влага грязи отталкивающие и в свойства добавлен лак. То есть он не выгорает в отличие от Караеда. Вот, дорогие друзья такое приспособление чтобы открыть чердачное помещение тут лестница вот и если все-таки второй этаж делать жилой ставится нормальная лестница из бука например такой дом у нас взял а, пенсионер в Гастагаевской, и он из него сделал жилую площадь смотрится просто реально классно в данный дом друзья с нас осталось повешать радиаторы с вас повесить люстры, сантехнику, ну и расставить мебель, как вам нравится. И все будет very good. Дом выполнен в светлых тонах. Три зоны теплый пол: это кухня, санузел, прихожая полностью. Также с кухни у нас выход на террасу. Площадь террасы составляет 20 квадратных метров. В общую площадь дома она не включена. Если сделать навес утепленный, застеклить – это еще плюс 20 квадратов. Повторяюсь, цена 4 600. Это лучше, чем квартиры. Это высоко ликвидные дома, в которые вы можете вложить даже свои деньги, чтобы потом перепродать и так далее. Примерно где-то стоимость вырастет через год, через полтора на 800 там миллион. Это 100%. Первая спальня. Высота потолков 3 метра. Также здесь все розетки под вот сплит-систему. Двухкамерные стеклопакеты, то есть три стекла идет для улучшения шумоизоляции. Пойдемте в следующий. Здесь у нас вторая спальня, площадь примерно одинаковая, то есть это будет такой отличный вариант для двух-трех человек. Тут получается мы в самоузле, как я уже сказал, полностью идет подогрев пола, принудительная вентиляция, окно, вся разводка. Под унитаз, под стиральную машинку, под душевую кабину, розетки, плитка вот такая. Отделка, я бы сказал, которая идет в подарок на 4 с плюсом. Потому что на 5, если говорить, то это уже просто супер-супер-супер какие-то дорогие материалы. Вот. А так мы делаем все а, от поставщиков, на все есть гарантия. Вот, поэтому вы будете очень довольны и удивлены, когда увидите этот дом вживую. Дорогие друзья, подписчики, покупатели, 70% домов в коттеджном поселке Звездный мы уже продали. Поэтому спешите, успевайте в Анапе, чтобы так вот кто комплексно э, подключ ключ коттеджным поселками, нет таких больше застройщиков, только в Гастагаевской, в деревне. Поэтому здесь у нас, как вы видите, земля хорошая, до моря здесь всего лишь 4 километра, это реально можете посмотреть сами. Витязева. вот отсюда 500 метров поворот на Витязево, это самый центральный, можно сказать, лучший пляж в Анапе, песочный, все как вы любите, поэтому бронируйте, можете дистанционно заключать с нами сделку, номер вы видите на экране, звоните к нам в офис отдела продаж, всем удачи, всем пока!